Всем привет! Я сейчас пришла на пляж своего нового отеля Dream World Hill. Пришла, как говорится, сказать перед отъездом до свидания морю. Посмотрите, кстати, какое сегодня море. На море снова волны. Но погода, кстати, отличная. Мне нравится. Ветра нету. Днем температура была 21 градус. Сейчас вечером 19. Очень комфортно, не холодно. Море классное, море шикарное. Мне понравился пляж в этом отеле. Он с пологим входом. То есть, если вы приедете сюда в сезон, вам будет комфортно купаться на этом пляже. Особенно, если вы приедете с маленькими детьми отдыхать. Вкратце хочу рассказать по итогам сегодняшнего дня. С утра, когда я записывала вам первое видео и говорила, что нас будут переселять, в общем-то, весь процесс переселения прошел довольно быстро. Мне дали ну, хороший такой номер с видом на море. Номер рассчитан на двух человек, тоже стандартный, но с видом на море. Единственное, там есть, конечно, кое-какие нюансы. Я их в своем основном видео по обзору номера изложила, когда сравнивала номер вот в отеле Dream World Hill и в своем том первом отеле Dream World Resort and Spa. А также уже успела снять несколько видео. У меня сегодня такой очень активный день прошел. Я времени зря не теряла. Я успела снять обзор по отелю новому. Также успела в обед записать, сам обед снять, обзор, о том, что я успела. Сейчас вот пляж, хочу еще ужин записать. Так что я, можно сказать, сегодня потрудилась на славу. Сейчас вот уже начало седьмого вечера. Я еще немножечко погуляю по пляжу. Скажу морю до свидания, до новых встреч и пойду на ужин. После ужина, конечно, хотелось бы немножко посидеть в холле, потому что, кстати, ребята из анимационной группы, из нашего отеля Dream World Resort and Spa переехали с нами вот в этот вот отель Dream World Hill. И сегодня, скорее всего, будет тоже снова интересная такая веселая анимация проходить в холле отеля. Вот, так что мне бы хотелось перед отъездом домой тоже ее застать. Вот. А, Камила с Сережей должны были сейчас уже улететь Я вот жду, когда они прилетят в Екатеринбург И мне смогут подписаться Ну, либо по приезду домой уже смогут мне отписаться а, Как они долетели Что-то поменялось в аэропортах или нет Может быть, какие-то меры предосторожности, как говорится, дополнительные ввели по прилету ну, в общем, жду от них дополнительной информации. В общем, как бы также хотела хотела сравнить два отеля, да, в которых я э, сейчас ну, до этого отдыхала и сейчас отдыхаю. А, что-то хорошего в том отеле, что-то хорошего в этом отеле. Везде свои плюсы, везде свои минусы. Я обязательно все обзоры по обоим отелям выложу на свой канал YouTube по приезду. А, так что, кто еще не подписался На мой канал, обязательно подписывайтесь а, Смотрите мои видосики Ставьте обязательно лайк Вот Ну, а я, наверное, на сегодня Скажу всем пока-пока Потому что Сейчас еще немножечко прогуляюсь Вдоль моря Понаслаждаюсь его красотой И побегу, говорю, на ужин Потом немножко посижу в поле И надо уже мне окончательно паковать свой чемодан и готовиться потому а, что меня заберут скоро уже из отеля как раз смотрю на ресепшене время вылета вот ну и буду уже готовиться к отъезду все что если интересное или какое-то важное в аэропорту удастся снять вот, ну, если вообще что-то получится снять, то я потом по приезду тоже выложу на свой канал YouTube и вам покажу. Так что всем до новых встреч и всем пока-пока. Встретимся с вами в следующих видео.